Важно понимать не только строить какие-то прогнозы на будущее, нужно понимать, что происходило до, что являлось первопричиной и вероятность повторения этих причин в будущем. То есть это не то, что повторяются какие-то паттерны, это задача провести вот эти логические связи, что влияло на движение активов в первую очередь на их снижение и во вторую очередь, что влияло на их рост в предыдущие годы, да, чтобы понять, что в будущем может повлиять. И давайте, соответственно, посмотрим на 2019 год с позиции различных экономик различных стран мира, в первую очередь фондовых рынков. Что здесь наблюдается, что здесь видно? Синхронный рост, синхронная коррекция. То есть, получается, вне зависимости от того, на какую экономику, на фондовый рынок, какой экономики мы смотрим, мы понимаем, что были какие-то определенные вещи, которые влияли на движение актива. То есть, или на его рост, или на его падение. Вот они, эти паттерны, да, я их обозначил. То есть, фазы роста зеленым они обозначены зелеными квадратиками и фаза коррекции да? то есть ну и как, как ну, глубину коррекции что влияло на движение что влияло на оптимизм инвесторов и что приводило инвесторов в панические настроения итак фаза первая да фаза первая начала 2019 года рынки на позитиве но позитив начался с негатива и негатив этот заключался в том что в 2018 году происходило следующее особенно под конец года то есть девятнадцатый год прошел под эгидой того что развивающиеся рынки падали еще весной осенью 2018 года коррекция уже захватила соединенные штаты америки соответственно инвесторы кричали что все пропало ликвидности нет рынки падают американский рынок корректировался на 20 25 процентов отдельные акции теряли в цене по 50 60 процентов что на это сказал китай Китай сказал, Славик, да ты успокойся, и предоставил ликвидности в январе 2019 года на 700 миллиардов долларов. То есть вот можно на графике видеть размер кредитования частного сектора в миллиардах юаней. Банк, народным банкам Китая можно видеть, что в, 2000, в конце 2018-начале 2019 года было резкое предоставление кредитования как населению, так и компаниям. То есть когда началась вот эта вот паника, соответственно, мы наблюдали две вещи. Первое, банк Китая сказал НАТЕ те ликвидности вам, 700 миллиардов, но при этом он как быстро дал, так и быстро забрал. Практически в первом квартале 2019 года в январе рынки поддержали, они стабилизировались и ну, всплеск видно, да, то есть дал, взял. Но тут у нас Дон Корлеоне в лице ФРС сказал, ребята, мы думаем, что мы будем снижать процентные ставки, то есть мы не будем повышать однозначно. Все. То есть сигнал, который прозвучал в декабре 2018 года от ФРС, он был очень четким, он был очень понятным, и он заключался в следующем. Ребят, повышение процентных ставок не ждите. Почему? Потому что 2018 год. И с, начиная с 2017 года Федрезерв занял политику ужесточения, монетарной политики, повышения процентных ставок. Деньги стали дорогими. И в 2018 году он еще начал сокращать программы КУЕТ. Тоже забирать ликвидности. То есть к концу 2018 года многим инвесторам, если посмотреть все-таки на вот эту вот историю, почему было ше, все пропало. Потому что инвесторы увидели, что происходит глобальное сокращение ликвидности. Стоимость доллара растет. Доходность долларовых инструментов увеличивается. Федрезерв изымает долларовую ликвидность из финансовой системы. То есть, получается, ужесточение монетарной политики происходило очень и очень серьезно. И, соответственно, вот эти вот панические настроения начались сначала с развивающихся рынков. И, соответственно, чтобы вот это вот все успокоить, у нас было два светлаков в лице Китая. Ты успокойся, Славик, не очку, я тебе дам денег, 700 миллиардов долларов ликвидности. По сути, Китай за один месяц, даже за две недели предоставил столько ликвидности, сколько Федрезерв изымал в течение всего года. Одними своими силами. И Федрезерв еще тоже добавил оптимизма, сказав, повышать процентную ставку больше не будем. То есть, вот эти вот два, два признака да, привели к тому, что зима-весна зима, 2019 года, видно, что Китай прям очень бурно растет, потому что, ну, понятно, почему. Теперь понятно, почему вырос Китай больше всех остальных стран. Часть ликвидности передала развивающимся рынкам. Кстати, посмотрите, Бразилия в этот период особо-то и не растет. То есть, ликвидность, которая была предоставлена Народным банком Китая, она, была, она отразилась в первую очередь на фондовом рынке Китая и раз, развитых рынков. В мае, в мае опять происходит коррекция. За счет чего в мае происходит коррекция, что происходит?